Жека несколько минут назад поднял вот такой огрызочек Не исключено, что деталь от иконы Мне так видится сюжет Ели на фоне голова, нимб, возможно палится правее Волчик. было бы неплохо еще поднять от нее что-нибудь, какую-нибудь детальку Соберем как пазл Было бы неплохо целый поднять, а вообще я ищу сундук, где-то он тут зарыт Подожди, дай стабилизироваться Походу старина выскочила, старина, плюс 70, плюс 70, это то, что я думаю, смотри, похоже на ключ, похоже на ключ, только бы целый был бы, походу целый. Блин, ключ, ключ от сундука старинный, блин, мы такие еще находки с тобой не делали, ключ. Как, знаешь, в фильме, помнишь там? Я не помню, что за фильм был. Ключ Именем КРА! Ключ. А водку кто ключница делала? Блин, ты посмотри, какая красавица, а? Ребята, блин, какой ключ старинный. Где-то здесь зарыт сундук, а в нем клад... На, вотчичка тебе на хранение. Наш золотишко подберет, да собирает. Конинка такая выскочила. Ну, такая необычная. У нас такой еще нет. Да, интересная. Красивая такая. Может, камушки даже здесь были. Вполне возможно. Всем пробкам пробка. Лютая пробка. Смотри, написано что. Какой-то Диафильм. Студия. Да, это, походу, от диафильмов. Кор от коробочки. Маленькую выкопал. Одну. Всего одну. Но интересную. Я думала, опять в дырку в кармане провалилась. Петры. Петровская. Орелик, видишь? И тут почистить немножко по водичкой. 1700. 1700 какой-то год вообще. Хорошая монеточка. Красивая. Поздравляю. Да, одна, но приятная. Очень. Возьми маленький. Тем выше тем приятнее.